В рамках договора с французами поступили первые многоцелевые вертолеты Airbus, пока два только прилетело. А по договоренности до 2021 года должно быть таких вертолетов, аж 55 поставлено на Украину. Формально это создается основа единой системы авиабезопасности и гражданской защиты. Это подразделение МВД будет на Украине, таким образом должна стать третьей по мощности соответствующей структуры в Европе после самих французов и немцев. Порошенко сказал, что новые вертолеты будут защищать границы страны, участвовать в разведывательных полетах, переброске оперативных групп, в том числе в акватории Черного и Азовского морей. А в рамках дополнений к этому контракту Киев рассчитывает получить и боевые вертолеты Airbus уже непосредственно для нужд армии. То есть, насколько я понимаю, эти пока это все-таки не армейские, скорее полицейские. А свою лепту в дальнейшем Милитаризацию Украины вносят и Соединенные Штаты. Газдеп накануне анонсировал выделение 10 миллионов долларов вот, в, в дополнение к обещанным Брюсселям 50 миллионам евро. Эти деньги пойдут на модернизацию украинских военно-морских сил. Давайте мы представителя Госдепартамента послушаем. В ответ на опасную эскалацию со стороны России и неправомерную атаку на три украинских корабля 25 ноября неподалеку от Керченского пролива, Госдепартамент с одобрения Конгресса предоставит дополнительные 10 миллионов долларов военного финансирования для дальнейшего обустройства морского потенциала Украины. Мы делаем это в знак солидарности с Литвой и Великобританией, а также планируем увеличить их помощь в области безопасности Украины.